Зона Гейм опять в эфире. Раздобыли новостей, интересных, лучших в мире. Звук погромче не жалей, Про Car X-Street тут тоже будет. Про Time Riders и колду, а еще Т3 арена. Кабуля, да, тебе давай? Да, я иду. Три раза повторять не буду! Смотрите в этом выпуске. Pocket Gamer объявит лучшие мобильные игры уходящего года. Познакомимся с несколькими интересными проектами, узнаем, что нового принесут обновления Т3 Арены и файтинга от Marvel, куда уж без Car X Street и парочка новых игр, в которые уже можно поиграть. Вы смотрите Зона Гейм, канал о мобильных играх для Android и iOS. Всем привет и маленькое отступление. Меня зовут Нейсакуа и я временно заменяю основного ведущего. Текст был написан неделю назад, однако совсем не актуальную информацию мы удалили, а вместо нее добавили свежачок. Надеемся, вы отнесетесь с пониманием. Всем приятного просмотра. Для разработчиков компьютерных игр существует огромное количество мероприятий, в которых среди множеств номинаций выбирают лучшие игры года. За такими церемониями следят миллионы, а победители получают свою желанную статуэтку в качестве признаний как лучший проект. Но и в мобильном геймдеве не все так плохо, на сегодняшний день существуют две главные церемонии, помогающие разработчикам мобильных игр войти в историю. Это Best Mobile Game и The Game Awards. Правда, существуют еще ежегодные подведение итогов от Google и Apple, но наш канал не считает нужным брать их результаты во внимание, так как их оценки зависят от количества загрузок, которые можно а накрутить, б много скачиваний не говорит о качестве. К двум основным церемониям добавляется третья – Pocket Game Awards. Правда, все онлайн и без сцены со зрителями. Организаторы будут оценивать победителя, исходя из результатов голосования, которое станет доступно 1 ноября. А пока игроков попросили пораскинуть мозгами и до 31 ноября написать им, в какую игру уходящего года они играли больше всего. Исходя из результатов, создадут шорт-лист для каждой категории, а далее уже станет возможным каждому желающему отдать свой голос за самого-самого. 5 декабря портал объявит победителей. Помимо этого, в качестве лидера будет выбрана еще одна игра, которую выберет редакционная команда Pocket Gamer, независимо от общего голосования. На победу в отдельной номинации повлияют оценки за весь год, звук, геймплей, а также визуальный стиль по отношению к идее игры. Как только результаты станут известны, мы обязательно пробежимся по каждой номинации. А чтобы было еще интереснее, дождемся публикации шорт-листа и проведем в нашей группе ВКонтакте свое голосование. Будет интересно сделать сравнение, как вам эта идея? Эх, было бы классно увидеть на Зона Гейма миллион подписчиков и потом также проводить подобные мероприятия со статуэтками для разработчиков. Огромный зал со сценой и зрителями, прямая трансляция... Но это все мечта. Перейдем к следующей новости. Yuzu Games объявил о масштабном тестировании своей игры Time Riders, что сделало ее доступной для всех желающих, кто хочет получить первые впечатления от игры до ее официального запуска приключенческая ММО-РПГ игра в восточном стиле позволит игрокам отправиться в огромное подземелье и исследовать его тайны. Естественно, за каждым углом скрываются страшные монстры, поэтому лишь храбрые души смогут отправиться в путешествие и выбраться наверх невредимыми. Игра может похвастаться разнообразными лабиринтами, катакомбами, а также гибридными чудовищами на пути к ценным сокровищам. Из персонажей имеется несколько классов. Мастер Клинка, Заклинатель и Стрелок Игроки могут изменить внешний вид своего персонажа Начиная от формы лица до цвета глаз Если вы примете участие в тестировании прямо сейчас То в качестве вознаграждения получите приятные бонусы Которые сможете применить в игре Если эта мобильная игра вас заинтересовала То не забудьте глянуть в App Store или Google Play Если для кого-то игра еще недоступна Пишите не нам, а разработчикам Разработчики Фуариан Вельтман и Батист Портефе в прошлом году объявили, что приступили к разработке логического арт-проекта под названием How to Say Goodbye или же... Как попрощаться? Недавно же они сделали заявление, что их головоломка о смерти и ее принятии выйдет 3 ноября для Android и iOS. Эта мобильная игра отправит игроков в то мгновение, когда души оказываются в начале своего пути в рай. Для начала игрокам предстоит помочь призракам осознать, что произошло, и убедить их в том, что сейчас единственный путь это движение вперед. Дорога непроста, однако в конце каждый попадет в прекрасный мир духов. Путешествие по всему пути... Дело нелегкое. Игрокам придется использовать различные элементы, размещенные на плоскости чтобы помочь направить призраков. Путь полон препятствий, включая других призраков, которые не смогли добраться до мира духов. Они озломлены и не пропускают никого, кто хочет попасть в рай. Эти злые призраки именуются как падшие и, похоже, находятся под воздействием злого волшебника, о котором мало что известно. Через несколько дней страницы с игрой будут опубликованы в маркетах, чтобы каждый из вас смог сделать пререгистрацию. Игра будет доступна для для Android и iOS. Поклонники ретро платформенных экшенов будут рады услышать, что Крайно Ориджинс вышла на iOS. Это 2D платформер, отсылает к эпохе NES и позволяет нам взять на себя роль мрачного жнеца, который должен исследовать мир, орудуя массивной косой, сражаясь с различными демонами и монстрами, стремясь победить каждого босса. Атмосфера Крайно Ориджинс жуткая и в то время потешная. Чтобы сделать атмосферу ностальгической, есть возможность использовать разные фильтры. К примеру, сделать графику еще более ретро, зеленоватой, как в старых играх Game Boy, или пиксельным в стиле Show Nights. Если игра заинтересовала, готовьте 2 доллара. Игра для андроидов, увы, не предвидится. Фанаты серии Call of Duty будут рады узнать, что при предварительном заказе следующей новой части игры для ПК и консолей Modern Warfare 2 вы получите нового персонажа для использования в мобильной адаптации популярного многопользовательского шутера Call of Duty Mobile. Этот персонаж любимый фанатами призрак, и это единственный способ получить доступ к персонажу в код Mobile. Вы можете спросить, чем так хорош этот персонаж и почему он имеет такое большое значение. Так вот, его впервые показали в старой Call of Duty Modern Warfare 2. Это хладнокровный и очень расчетливый боец с маской черепа. Это выделяет его среди остальных доступных. Именно из-за его супер крутой одежды и крутого поведения чаще выбирают игроки, даже Modern Warfare от 2019 года. Если еще проще, Саймон, призрак, просто выглядит очень круто. Если вы хотите получить доступ к этому персонажу, то уже сейчас можете сделать предзаказ новой игры Modern Warfare 2 на официальном сайте и получить код для получения доступа в Call of Duty Mobile. Только убедитесь, что ваши учетные записи связаны с Activision. Ах да, в России и Беларуси игру не купить. Arena 3 Арена стартовал третий сезон. Он принес в игру нового персонажа, новую карту и море контента. Вкратце о персонаже. Ее зовут Гэтлин, а ее оружие Пушка Гатлинга. Персонаж представляет из себя гибрид человека и машины. Гэтлин это тот персонаж, от которого большинство игроков захотят держаться подальше, потому как ее способность гарантирует, что по врагам будет нанесен огромный урон. Пушка Гатлинга обладает безумным уровнем ДПС, который обрушает адский огонь почти на любого. Для самозащиты имеется силовое поле, способное блокировать атаки противника. Говорим сразу, перед вами кадры NFS Heard. К сожалению, новую мобильную версию показывать не имеем права, ибо нам пропишут страйк. Но новость озвучим. Те, кто смог поиграть в NFS Mobile онлайн в тестовом режиме, Сообщают, что у игры имеются проблемы с синхронизацией. Противник, который был позади, в любую секунду может резко оказаться впереди или пуля проехать сквозь машину. Также игрок может проехать приличную дистанцию, а потом резко оказаться на 100 метров назад. Проблема уже решается. Еще произошел слив главного изображения, в котором будет происходить вход и регистрация через социальные сети. Кадр перед вами. Самое интересное, что на изображении красуется Audi. А, как мы знаем, Audi, как и Тойота, не появлялась ни в одной НФС-ке, начиная с 2015 года. Интересненько! В файтинге от Марвел 21 октября станет доступен «Черный Адам». Тизер с новым персонажем был опубликован разработчиками в Твиттер. Ух, как он грозный и сильный! А я прекрасен! On December. Провал? Мобильный и ПК-слэшер которые который считали убийцей Diablo Mobile, оказался вовсе не убийцей, а каким-то аналогом игры Path of Exile. Steam игра получила множество отрицательных отзывов. На Android заработала 3,1 балла, на iOS 3,5 балла. Наилучшая оценка в TapTap -tap 6 баллов. Как оказалось, чем у вас больше лопата, тем труднее читать все тексты, они попросту еле видны, а интерфейс ужасно адаптирован. Особенно раздражает, когда поднимаешь руну, приходится очень близко подносить смартфон к глазам, чтобы узнать, что ты там поднял. Пользователи отметили однообразие игры, проблемы с серверами и постоянные задержки. К управлению персонажей нареканий нет. При этом игроки отметили прекрасный сюжет, который точно лучше, чем в Diablo Mobile, а также гибкую прокачку персонажа. Если кто-нибудь из вас уже смог оценить новинку, будет интересно прочесть ваш отзыв. Где игра для Андроида? Как ее скачать? Именно с такими словами нам пишут раздраженные люди и с громким ржачим, да еще и со словами: ха-ха-ха, я ее нашел кидывают нам в группу ссылку на какой-то Car Z Rising X. Игроки, которые успели поиграть в долгожданную новинку, пишут, что ожидали от игры совсем другого. Зачитываю сообщение. Если честно, я долго ждал выхода игры и немного другого ожидал от нее. На 80 вылетает. Ссылка потом еще, еще, еще. Please, пофиксите это. Разочаровало. Даже не зашел. Вылетает после заставки. Крутая игра. Ждал долго, но почему-то не могу включить. Друзья, это походу не Орик. Игры после загрузки перекинет на какой-то сайт. Действительно, что тут странного? Название другое, но картинка такая же. Точно оригинал. Что это такое? Это какая-то болезнь? Или этому есть объяснение? Может, существует метод излечения? Почему никто не видит, что эта игра не та игра, которая нужна? И о печальном, игра перенесена на неопределенный срок. К сожалению, Android-версия, как написали у себя в группе разработчики, уровень оптимизации Android-версии на текущий момент не соответствует их ожиданиям. Также у площадки Play Market существует четкое ограничение по размеру приложений и Car X Street, увы, в эти рамки не вписывается. И это не говоря о том, что в игре в скором времени появится новая локация, которая прибавит весе. Сейчас перед ними стоит задача уменьшить вес игры и при этом сделать все возможное, чтобы в игре сохранилось все то, что уже имеется. Скорее всего, сделают возможность докачки контента после установки игры. Теперь познакомим вас с новыми играми. Мобильная игра напоминает известную всем Бравл Stars. только в главных ролях коты. Имеются разные породы и множество методов уничтожения противников. Космическая стратегия, в которой мы выбираем фракцию и создаем флот. Он участвует в автосражениях, а также вылетает для исследования астероидов и прочих объектов. Игроки контролируют флот и отдают ему приказы в реальном времени. Мобильная игра-головоломка с красочной графикой и музыкальным сопровождением при строительстве железной дороги. Вам нужно сделать так, чтобы вагоны добрались до главного состава. Проблема в том, что на их пути могут быть препятствия. Плюс они пронумерованы, значит в хаотичном порядке их не загнать. На этом у нас все. Если вам понравился выпуск, то вы знаете, что делать. Также не забываем подписываться на наш канал и группы, ссылки на которые указаны под видео. А еще мы очень любим читать и отвечать на ваши комментарии. Самые интересные будем добавлять в новые новостные выпуски. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!